Всем привет, ребят. Короче, новая история. Тут даже будет не одна история, тут будет несколько, но... В принципе, одна история произошла как, со мной где-то вот, буквально года три примерно назад это было. Э -э, получается, это была осень. Случилось нечто такое необъяснимое сначала, но в общем... Э -э, у меня отцепили микрорайон. Микрорайон, я уже говорил. Вот. У меня отцепили микрорайон... И там, короче, в одном доме прятался чувак с заложниками. Типа он взял заложников и закрылся в квартире их, да, и не хотел их ну, отпускать, и, типа, все. Он еще в этот момент, то есть до того, как взял заложников, просто, э, выстрелил мента. Вот. И, короче, суть истории в чём? В том, что в тот день... Когда я узнал об этом, я пошел в дом, посмотреть, как реально много мусоров, прям вообще все округи стоят, менты, я такой, прифигеваю. А, в общем, думал сначала пойти у друга переночевать, но потом решил все-таки пошел домой, не как-то отпустили, типа там весь район отцепили, никому нельзя было не выйти, не войти. В итоге а, я смог попасть домой, сидел дома, сидел, никого не трогал, смотрел в окно, подавел... Смотрел, что там, проверял. И моей тете захотелось, блядь, огурчиком. Она попросила меня сходить за огурцами. Я такой, да вы что, там же мусора, меня не впустят, не выпустят. Она говорит, ну, сходи, сходи. Ладно, я забил хрен, пошел в итоге. В итоге сходил я в этот магазин, возвращаюсь, и меня не впускают. Я говорю, вот мой первый подъезд, спустите меня, я быстро куда нет, нельзя, не стоп там". А, Я был в шортах, была осень уже, ну начало осени, это сентябрь, был, примерно, начало осень. Я стоял в шортах и в легкой такой тонкой кофте, ветровке, и с этими огурцами. Я стоял как дебил в тапочках, шортах, ветровке с огурцами. И типа, меня не пускают, ну ты, вы просто понимаете? У меня магазин находится в доме, вот просто вот мой подъезд, и сзади этого подъезда в том же доме в моем магазин. То есть мне обойти буквально 5 минут. Но меня тупо не заходили пускать. Вообще-то, варьи В итоге я простоял там где-то около получаса поздания другу и пошел к нему сидеть. Потом думал, блин, ну может все рассосалось, может, пошел обратно. А, стою уже жмё... пошел обратно получается уже подошел меня опять не пускают стою допустите да вы меня иначе я вообще оттуда и буду этими огурцами как доктор Попов Баян а, в чем я был зол я пришел домой кинул тебя огурцы на стол сказал вы все нахер я больше никуда не пойду в таких ситуациях идите нахер вот в итоге все закончилось, благо, хорошо. С ментом, тем, которого... Как чувак, как, не знаю, но того человека, вроде, который был заложником, забрали. Вот. Двух чуваков. Двух чуваков. Там было два пока, Да. Вот. Теперь... Э -э, столи номер два. Недавно. Где-то в августе. У нас есть в городе такой... Как это сказать? Центр. Дворик такой там не знаю не рынок и не какой-то прям тц что-то между вот что-то между тц и небольшим рынком таким маленьким он получается там э, было э, чувака убили стреляли в чувака вот да с пистолета потом этот же не до тц горел. Чувака стояли в августе этого года Погорел он буквально несколько дней назад а, И сегодня там а, Чувака таксиста клиент зарезал ножом Вот и типа блять Все это у нас вообще жопа полная происходит в городе Ну суть вся не в этом а, Сегодня то что сегодня произошло Самое главное это супер мега теракт который произошел у нас сегодня в городе кто-то прислал кому-то там в МВД письмо и в котором было что-то типа я уже не буду сейчас читать ну я вам тут скрин повешу вы поставите на паузу, почитайте сами в общем вкратце чуваки написали письмо в котором говорят что они заложили бомбу в разных ТЦ то есть не говорят именно где, а говорят что это может быть и ТЦ, и ВЦ, и ТТ, и ТП, и ТД, и короче, и в ТЦ, и в парках, и в больницах, и в школах. В общем, сегодня эвакуировали все школы, все торговые центры, все больницы, все массовые скопления людей, все места массовых скоплений людей, все эвакуировали хреном. Мне, в принципе, как-то, ну, по боку вообще на это все, меня обидел только тот факт, что я второй день подряд не могу пойти в кино. Вот и все. Все остальное забил, и убьет называется. Настроение было не к черту, и единственное, что меня сегодня порадовало в конце уже дня, это посылочка, которая пришла мне буквально вчера Вчера... Это микрофон обзорный, который будет прям сейчас. Короче, день сегодня был херовый. зато и нет Отлично. Здесь, Здесь это... Посылочка. Ничего не открыва. Не, откры... не открывавшаяся ни разу. Попробую, в принципе, ее без ножа открыть. Я думаю, я смогу. Всякое говно. Ее уже походу открывали без меня, но это не точно. Потому что тут изнутри открыто.. <свес> Вс. Да. Это па -па -па -па -па -па... микрофон. Ну ёб твою мать, что с коробкой-то. Ой. Ну да, коробка, конечно, в говнецо. В принципе, как всегда, со всеми товарами из Али. Сейчас посмотрим, что тут вообще есть. О, я уже вижу этот ух. Вот. о какой он! Прям как на член негра. Господи, он такой прикольненький он вкусно пахнет я сейчас серьезно ладно достаем остальное в принципе все да да да да все в коробке еще инструкция по пользованию и больше тут нет ничего все а проводок там я не знаю как его а вон он да я его вижу все я думал сначала проводка что нету да да да не так Типа нужна барабанная та-та-та-та-та-да, -да -да Окей. Йенто комика Gyong. Хрен пойми, что. Микрофон, в общем, да. Который должен э, вот на эту камеру крепиться. И я буду надеяться, что он будет крепиться, иначе. Иначе на кой хрен я его вообще покупал. -то? О, вот эта штучка снимается, я так понимаю. и. Хочу посмотреть на него без ни... О! Ну, собственно, китайчина, что еще сказать. Ну, в принципе, будем думать, что он будет нормально снимать. Сейчас я эту штуку надену обратно и будем, будем тестить эту штуку. Да. Короче, вот я проверяю, я не знаю насколько хороший здесь звук и типа если я вот так вот отвожу, как я буду слышать. Здесь короче есть разные, точнее не разные, здесь всего два, две вариации, я хер знает что это, одна включает выключает, другая, другая хер по ничего делать. Его можно использовать как микрофон, как для, скажи мне, для интервью, Вот да, микрофон для интервью. И вот есть вот такая штучка, которую я сейчас надену и посмотрю, как она будет смотреться в ней да я сейчас буду дуть в микрофон который вот прям вот тут вот стоит вот и я, и, я буду в него дуть и потом буду дуть вот с этой штукой и проверим типа что лучше так или, или, или так короче и, и... я дую в микрофон я его не испортил мы наконец-то разобрались как э, вот эту штуку надеть на эту штуку и короче я еще забыл включить микрофон короче его включил и теперь дую Посмотрим, как эта штука будет спасать ответа. Ну, скорее всего, должна спасать прямо вот по-любому. Вот, впрочем-то и. Весь микрофон теперь я буду снимать все с ним. Если, конечно, он очень хороший, если нет, то буду требовать деньги обратно от продавца, иначе что он не наебал, что ли пес? Ну а на этом. С этим микрофоном все. В общем, я знаю, что вы знаете, в чем суть теракта, что значит терак и что будут делать люди в теракт в момент теракта э, у нас есть сутки уже меньше суток тут осталось Это, ну, 5-10 ну где сутки были давалось сутки на то чтобы найти бомбы И, короче я не знаю бомбы нашли не нашли говорят что где то там уже нашли бомбу, где то нашли тротил где то нашли там то где то все. я лично не знаю но мы сегодня звонили в службу спасения и э, немножко предпиздев узнавали, правда это все или нет. Пожалуйста, Я умираю. А ты именно если ты умираешь. А, здравствуйте, я хотела вас узнать, получается, вот мы из города Нижневартовска, такое дело. А, просто поступила информация, типа, в городе там взрывы могут быть или подрывники. А, просто за сына, боюсь, эта информация правдивая или это ложь? Это учение. А, то есть это все неправда, да? Да, да по Все, в порядке. Всё, спасибо большое, что это успокоили. Вот и все. В итоге, как нам сказали что это все были террористические учения правильно да yeah. вот и ну в принципе это было ожидаемо письма были в принципе поделать легко с любой почты создавали его почту там где-нибудь в компьютерном пуле пожалуйста отправил кому то захотел в принципе и все тебя и ни по IP не вычислили, и кто писал не вычислит вообще никаких проблем так что Мое мнение по поводу того теракта, который здесь было, это то, что это все придешь, никакого теракта не было, и это все типа как-то кто-то кому-то там позвонил, написал, и все думают, что это правда. Особенно взрослые. Да, вот не всегда так думают. Я сегодня девушке сидел, и мама позвонила такая, и говорит, типа, это... сиди там, никуда не уходи, пока я тебе не позвоню. А я, в принципе, в тот меня собирался домой идти, типа, блин, не пришлось сидеть ждать, пока мне позвонит и скажет, что все нормально. В итоге все было нормально, никто ничего не это, никто не взорвался, все такое. Ну, а на этом вроде как все. В принципе, что еще сказать? Тира, жопа, это Димон, вы его знаете. Я Пидор. В общем, да, на этом все. Э -э, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Ах, да, не все. Главная новость. Самая главная. Последняя новость. Меня...